Проведем окружность через точки А, Б и М. Эта окружность должна пройти через точку К. В самом деле точка К не может находиться внутри этой окружности, поскольку в этом случае, согласно теореме об измерении угла с вершиной внутри круга, угол А, К, Б измерялся бы половиной суммы дуги А, Б и еще какой-то дуги, то есть был больше угла А, М, Б. Этот угол по теореме об измерении вписанного угла измеряется половиной дуги АВ. Точка К не может располагаться и вне этой окружности, так как в этом случае угол АКБ был бы меньше угла АМБ. По теореме об измерении угла с вершиной вне круга угол АКБ измерялся бы половиной разности дуги АБ и еще какой-то дуги. Итак, точка К обязательно должна лежать на окружности, проходящей через точки А, Б и М.